Всем доброй ночи! Вы знаете, мне сегодня кинули кое-что. Некий великий конференц. Там, видимо, весь конференц не показан по той причине, что там очень много моих слов, моих идей должно быть. Обязательно без этого никак. Там как бы и кусками было кинуто. Но в любом случае, даже в этих сказанных кусках была вообще ерунда полнейшая. Для начала, чтобы... Не повторится, я вам скажу, что у меня огромная широкая раскрытая тема именно про христианский эгрегор, про Библию, про дьявола, сатану, про Христа и прочее. Откройте Библию, обсудим. Часть первая, часть вторая, часть третья. Просто пишите Библию, обсудим и рядом Инга хустроева Потом, кто есть сатана? Инга Хусроева Там это все обсуждается. Бог христиан ролик, там очень подробно все обсуждается э, тему христианства я очень много раз раскрывала и я очень много объясняла и говорила о том, что христианство по сути просто официальное название, на самом деле все что есть, все это пришло с язычества опять же и крест, как руна наутис э, руна торможения и прочее, да и крещение, что есть оторвать от рода отдать другому Богу и черная магия, и хранение, скажем, плоти, поклонение частям тела очень напоминает магию воду. И многие обряды, традиции, жертвоприношения и прочее, во все пришедшее из язычества. Тот же самый огонь, который зажигается на кладбище для того, чтобы дать силу, энергию на душе родного человека или просто человек, которому идут для, для того, чтобы поклониться его памяти. Это так раньше называлось, а сейчас просто дань памяти называется вспомнить. Водка, которая несет с собой энергию, сигареты, цветы, которые несут живую энергию и прочее. Я настолько все это подробно объясняла, что сейчас объяснять дальше, ну, просто думаю, одно и то же говорить нет смысла. Да, кстати, еще есть ролик «Церковь. Что там?» Там объясняется, как происходит некое излечение христианским эгрегором, как кажется, да, что на самом деле это... Умение просто манипулировать, собрать силу за, со здоровых людей направлять на больного человека. И больной человек на время чувствует себя хорошо. Следующий момент. Опасность в церкви. Есть у меня ролик, где я объясняю о том, как легко и просто можно делать перекиды порчи э, в церкви. И тем самым объясняется, что если бы этот эгрегор был сильный, то порчи и прочие там бы не получались. Они бы нейтрализовались. Но они не, не, нейтрализуются и можно очень легко нанести человеку порчу. Тот же самый момент, скажем, поставить свечу за упокой живому человеку, если это получается, это получается, как всегда, все равно чем-то вредит. Вот уже говорит о том, что эта сила не настолько сильна, не сильнее, чем магия. Следующий момент значит, поверье, и на этом построено, собственно, Чернокнижие. Чернокнижие появилось после того, как христианство появилось. Чернокнижие как противоборствующая сила, да, собрав воедино всех языческих богов, все языческие поверья, получив название сатана, без дьявол, которыми нарекли христиане, вообще христианские, грегор, христианская сила, все, что вне христианства, оно появилось, но новые течения, обновлений вот этого всего, по новой, как бы, воскрешение всего этого появилось не очень давно, в 90-е годы. Что, собственно, назвать чернокнижним или веретничеством. А в древние времена это называлось чернением, черной стороной, либо просто... Магией или просто колдовством, собственно говоря, особо так не обсуждалось. Потом вот 90-е новое понятие появилось, как соборное колдовство. Я об этом тоже говорю. Можете посмотреть Чернокнижие, веретничество и так далее. Следующий момент. Христианское целительство, миф тоже в этом ролике я говорю о том, что если были люди, которые исцеляли как бы молитвы якобы, да, на самом деле это все было на личной силе, на, на том, что эти люди сами по себе за свой аскетизм, за свой правильный образ жизни накопили огромную энергию и были способны этой энергией делиться и помогать. Но поскольку они были монахи, поскольку они принадлежали христианскому эгрегору, то это приписывалось эгрегору и силе эгрегора. Хочу вам сказать, что Ведьма, если работать с христианским эгрегором, то только для черных дел. Потому что христианский эгрегор, который был приведен на крови и на боли, лучше всего работать для черных дел. Ты можешь да, посинение молиться, но <coughs> грыжа не пройдет. Но как только ты начинаешь читать заговор, даже если там присутствует во имя отца и сына, неважно это все, Служат сильнее более древней да, И сразу это грыжи исчезает Так вот, если так подумать Получается, что заговор сильнее, чем молитва Значит, заговор слышится быстрее Значит, те, которые дали заговоры Сильнее, чем тот, который дал молитву Правильно получается Далее Что означает что ведьма обязательно должна работать с христианским эгрегором. Нет, не считаю. Я считаю, что это выбор ведьм. И если ведьмы работают с христианским эгрегором, они работают с противоборствующей стороной. То, то есть они работают с антиподом христианского эгрегора. Даже при чистках, при всем этом, <coughs> кидать, скидывать на иконы, на кресты и прочее, прочее это антипод. Это не значит работать с эгрегором. Значит, мысль сказанная о том, что ведьма, которая хорошо дружит с Эгрегором, на эту ведьму невозможно ничего нанести, навести именно христианскими знаками, символами. Очень э, жестоко ошибаетесь, потому что э, любая религия, любая, любой новый созданный Эгрегор идет, ведет свое начало и с магией, потому что все эти... Э, Традиции, обычаи, все эти обряды и прочие ведут свое начало еще из древних времен. И жертвоприношение, и причастие, и то же самый огонь, и та же самая кадильница, и то же самое окуривание ладана и прочее, и прочее. Это все берет начало из древних-древних времен. И в исламе, и в христианстве эти все обряды и обычаи пришли с язычества, со времен, когда... Властвовала магия. Ну, собственно, она и сейчас властвует. Когда люди приняли новые веры, то есть отвернулись от древних богов, то древние боги путем этих же традиций, обычаев, обрядов все равно влезли в эти эгрегоры, начали там управлять. Если э, считать по поверью, что в церкви живет бес Абара, то уже о, о чем говорить? Это говорит о том, что бесы даже туда имеют вход, да, в эти не то, что эгрегор там может спасти. Христианский эгрегор намного слабоват в случае наведения, то есть снятия порчи прочее, прочее, если сделал человек, который практикует более древние силы, и даже если сделал человек, который практикует антипод христианского эгрегора, уже снять невозможно. Э, невозможно. И не, не имеет никакого значения, сколько раз кто там бьет челом и что делает. Мой э, ролик... Двурушница ⁇ это миф, тоже это все объясняет. Объясняет тот момент, что на самом деле те, которые думают, что обрядами и значит, молитвами лечат христианскими, на самом деле либо это были необразованные люди, которые не понимали, что они единосили служат, да? либо они были еще не готовы к тому, чтобы перейти на черную сторону хаоса. Как говорил Лавей, Видимо, которая говорит, что она белая, либо ничего не мыслит в магии, либо очень неопытная, еще не понимает, что белой магии не существует, собственно говоря. Поэтому, дорогие друзья, еще раз повторю, для раскрытия именно христианского в общем, понятия, да, что такое христианство, как оно влияет на магию и прочее, я вам рекомендую посмотреть мои ролики «Церковь. Что там? Опасность в церкви. Библия обсудим. Часть 1, 2, 3» кто такой сатана, бог христиан и так далее. И вот в этих роликах я очень подробно раскрываю все эти, собственно говоря, моменты и о том, что вообще представляет из себя христианский эгрегор, как может ведьма использовать для себя, что может оттуда взять, подчеркнуть, от чего не стоит. Может ли христианский экрегор перебороть вообще магию или ведьму и прочее, прочее. Откройте эти ролики, посмотрите, потому что в одном ролике, в одной лекции очень раскрыто, так широко раскрыть тему получится, но не на, до такой степени, ведь я потратила очень много часов на то, чтобы полностью вам всю Библию даже пересказать и объяснить каждый пункт Библии, о чем, почему, как, зачем, откуда взято. И не только Библии, вообще эти обряды, все эти традиции, обычаи и прочее, прочее. Всем удачи, всех благ. Я думаю, что эта информация для людей, которые хотят глубинно изучить магию, будет очень даже кстати. Ну и для людей, которые просто хотят понять, что и как, потому что я еще раз говорю, у меня очень много лекций, очень много бесед, и не всегда даже люди, которые только пришли, это знают. Мне иногда приходится говорить людям, куда открыть, что посмотреть и так далее. Всем...